Итак, нам даны два вектора А и Б. Требуется их сложить, то есть получить третий вектор, вектор сумму. Давайте вспомним, как это делается. Первое – сложение векторов. Итак, нам дано два вектора А и b. Требуется найти сумму двух векторов А плюс В. Мы уже знаем, что в результате должна получиться геометрическая фигура, третий вектор С. Итак, дан первый вектор слагаемое вот допустим а вот второе слагаемое допустим это вектор б как найти вектор С. Для этого существуют два одинаково употребляемых метода. Метод треугольника, и позже я покажу метод параллелограммы. Что делают, чтобы получить вектор С сумму двух векторов по методу треугольника? От произвольной точки откладывают каждое а, первое слагаемое, в данном случае, это вектор А. Давайте я на глаз нарисую его. Вот он, вектор А. От конца первого слагаемого откладывают. Второе слагаемое, вот он вектор b, и потом соединяют первую точку первого слагаемого с последней точкой последнего слагаемого. Итак, вот этот отрезок в том же направлении от первой точки первого слагаемого последней точки последнего слагаемого и называется суммой двух векторов. А и Б получены по, по методу треугольника. Почему треугольник? Потому что образовалось, что фигура в виде треугольника. В принципе, это и есть треугольник. Из каких сторон? А, Б, А, Б и С. Напоминаю, что поскольку мы получили треугольник, вектор это все-таки отрезок, хоть и направленный, то все теоремы, которые мы знаем, для треугольников применимы и для векторных треугольников. То есть, для треугольников из простых отрезков все эти теоремы применимы и для треугольников из векторов, векторных треугольников. Например, это и теорема синуса, и теорема косинуса и так далее. Теперь говорим о методе параллограмма. Что такое метод параллограмма? При сложении двух векторов по методу параллограмма мы откладываем все слагаемые от одной точки. То есть и первая слагаемая А, и второе слагаемое Б мы откладываем из одной точки. В результате мы должны получить фигуру, которая, естественно, является параллограммом. Как это делается? Очень просто. Через конец каждого слагаемого проводим прямую, параллельную другому слагаемому. Через конец первого слагаемого А проводим прямую, параллельную Б. Вот эта прямая, допустим. Через конец второго слагаемого проводим прямую, параллельную первому слагаемому. Вот эта слагаемая. И из той же точки, из которой выводили оба слагаемых вектора, выводим диагональ полученного параллелограмма. Эту точку считаем началом вектора, конечную точку диагонали последнюю считаем концом вектора. Вот этот вектор и является вектором С. Оба вектора, если, конечно, правильно их нарисовать, они как я на глаз, оба этих вектора... Параллельно смотрят в одну сторону имеют одну длину. То есть, они называются равными векторами. Собственно говоря, вот здесь в методе параллограмма скрыт вот этот треугольник, который мы получили вот здесь вот в методе треугольника. Ну и здесь, если я дострою вот так параллельными прямыми в методе треугольника, тоже проглядывается тот же самый параллограмм. Любой из методов абсолютно... Законен. Можете применять любой из них. У каждого из них есть свои плюсы или минусы. Но применять можно любой из них. В частности, метод треугольника удобен, когда я хочу сложить несколько векторов. Не два, а более 3, 4, 10 и так далее. Если мне даны несколько векторов А, B, давайте дам вот дальше вектор D, допустим, плюс там вектор E еще какой-нибудь вектор F, то гораздо удобнее применять к сложению векторов A, B, D, E, F применять метод треугольника. Каким образом? От произвольной точки откладываете вектор А первое слагаемое, от конца первого слагаемого откладываете вектор b. От конца второго слагаемого откладываете следующее, третье слагаемое, вектор d. От конца третьего слагаемого откладываете четвертое слагаемое, вектор e. И от конца четвертого слагаемого откладываете пятое слагаемое, вектор f. То есть, вы откладываете от конца каждого предыдущего слагаемого, вы откладываете следующее слагаемое, а потом соединяете первую точку первого слагаемого с последней точкой последнего слагаемого. Это и будет сумма всех этих векторов c. Работать вот здесь с большим количеством слагаемых по методу параллограмма гораздо неудобнее, потому что надо складывать всегда попарно. Сначала первые два слагаемых, получить их сумму. Потом к сумме этих первых двух прибавить третий вектор, получить новую сумму. К новой сумме прибавить четвертый и так далее. То есть надо работать последовательно с каждой парой векторов. А в методе треугольника очень удобно получать сумму большого количества слагаемых. Зато метод параллограмма гораздо удобнее в двух случаях, когда складываются два вектора, выходящие из одной точки. Собственно говоря, это и есть сразу готовая позиция для применения метода параллограмма. То есть, достраиваете этот параллограмм и берете диагональ. Ну и, наконец, что тоже немаловажно, если вот эта диагональ, то есть, вы берете два вектора, а и б. Вот это вектор а, вот это вектор б. Вот вы построили параллелограмм. В параллелограмме у нас имеются две диагонали. Я уже сказал, что вот эта диагональ у нас, вот этот вектор является вектором а плюс б. Так вот, вторая диагональ параллелограмма тоже имеет очень неплохой смысл геометрический. Вот эта диагональ, отложенная, начало будет конец второго вектора. Обратите внимание, конец этого вектора будет конец первого вектора. Вот эта диагональ является разностью этих же двух векторов. То есть, А минус b. То есть, эти две диагонали дают, соответственно, что сумму двух векторов, а это разность этих двух векторов именно в таком порядке. Уменьшаемый вектор – это первая слогаемая, вычитаемый вектор – это вторая слогаемая. То есть, прошу любить и жаловать, это у нас метод сложения двух векторов. Как же этот метод применяется, когда мы используем не геометрическую интерпретацию двух векторов как двух геометрических фигур, а аналитическую интерпретацию. То есть нам даны два набора чисел y На всяким. Давайте сразу для трехмерного напишем, чтобы вы понимали, что абсолютно это все одинаково. И второй набор Bx. By. Что означает сложить вот два таких набора чисел. Кстати, мы знаем, что в результате мы должны получить вот такой набор чисел. Cx, Cy и Cz. То есть, тоже вектор. Тоже аналогичный набор чисел. Но все достаточно просто. Для того, чтобы получить Cx, я просто складываю что? Ax и Bx. Для того, чтобы получить Cy, я просто складываю Ay и By. то есть я складываю однородные соответственные координаты а z и bz. все поэтому сложение двух векторов выглядит очень просто а x а y плюс b x b z это просто что ах плюс b x плюс b и АЗ плюс БЗ. Вот мы закончили с первым действием сложения двух векторов.